Есть две категории шайтанов. Имеются внутренние дьяволы внутри нас, это аль-карин, а также внешние дьяволы. Эти внешние дьяволы свободно бродят, перемещаясь из одного места в другое. Они есть те, кого буквально заковали, и Пророк Алейхиссалатуассалям сказал, что означает «закованы в цепи». Внешние дьяволы закованы. А что же насчет внутренних дьяволов? Что происходит с ними? Аль-Карин, мои братья и сестры в исламе, и Пророк, алейхиссалату говорит, это шайтан, который перемещается в теле человека так же, как кровь течет в его теле. И что же происходит с этим шайтаном в течение Рамаданы? Его воздействие будет сильно снижено, и его злые наущения тоже сойдут на минимум, хотя он все еще в теле. Как это понять? То есть, когда человек постится, то у него бывает сильное желание только относительно еды и питья. Когда вы поститесь, испытывая сильное чувство голода и жажды, то о чем вы думаете? Вы думаете о еде, что является разрешенным, потому что дозволено ведь думать о еде. А представьте человека, полностью удовлетворившего свой голод. О чем будет думать он? Такой человек начинает думать о запретном о злых соблазнах и желаниях и так далее. Поэтому тот, кто голодает, то его внутренний шайтан, и буквально, когда человек постится, то его вены и артерии становятся меньше, то есть сужаются. И таким образом, перемещение этого внутреннего дьявола по вашему телу тоже становится ограниченным. И потом, ваш голод и жажда заставляют вас думать только лишь о дозволенном. Ваши желания связаны с дозволенным и вдалеке от каких бы то ни было запретных мыслей. Именно поэтому злые наущения шайтанов минимизируются в месяц Рамадан. Аллах убирает самое большое разрушение из нашей жизни. И поэтому вы находите, что люди совершают такие благодеяния в Рамадан, выполнение которых они не замечают за собой до или же после Рамадана. И это благословение Всевышнего Аллаха, Святого и Великого, в отношении уверовавших.